Ребята, вы на моем канале будем смотреть войны Самые новые. В прямом эфире. Поехали! Дава отмечает 6 миллионов накрученных подписчиков. В прямом 6 лямов! Идем дальше, братва! Ровно год назад. У нас было 9 тысяч. Теперь 6 миллионов. Спасибо вам, поддержка. Меня мотивирует и идет дальше. Вместе. Кто <свят> Ты будешь дальше? Интересно, он... Подстанова или действительно брат спит? Каждый день просто издевается над братом. Просто каждый день. Нормально вожу! Да, нормально, нормально! конечно, нормально. Мы... Пацаны, нормально же она вводит? все хорошо? Да, нормально Ты вожу! Ты молишься, братан? А можно я за рулся? Баба за рулем. Считай тупый Да. Это же глупая стереотичка. Я... я не понимаю, почему Владимир считает тупыми. Да. Это же глупая стереотичка. Я знаю, как это исправить. Что я не чувствую себя умнее? Да, мне тоже. И если есть идея как. Оу, я Если прическу поменяли, ума прибавится. Нет, не прибавится. Я чувствую себя умнее! Да у меня прям мозг набирает. А -а -а -а -а -а -а. Карина, нет. Ты взрослый человек. Карина, нет! Нет! И побежала Карина за голубями. Может, лучше побольше, Рос? Ну, давай пять. Нет, одиннадцать. Одиннадцать? Ну да. Сто одну. Сто одну? Карина разводит Даву на большой-большой подарок с большим букетом цветов. Да, да, да. Сто одну? Да, в самый раз. А, сто одну, Карина, значит, да? Она будет моей! 6 миллионов в инстаграме! Моя харизма! Мерседес! У тебя же нет Мерседеса! Хатам был скучной! Продал! Э, сука, как шея защемила! а Еле растянула! Блин, грязная, блядь! Какая же фигня! Вот так вот. Катюшка и Женя Искандерова по калориям! Жень! Как бы тебе сказать? На чём? <свес> Это вообще невероятно! Ой, извини, сейчас! <свес> ага, давай! Я тебя жду! <свес> Катя такая актриса, просто погоревала. <свес> И Женя улетела на небо просто. Сказать. Просто <свист> не знаю да что сказать. Я заказываю на вкичен, и там тоже. Бить. Просто это реклама чего-то с доставкой на дом. Разовое питание, рассчитанное по калориям. Нет, нет, нет! Там очень-очень вкусно! <свист> так и здесь очень-очень вкусно. На небе и вкусно. Слушай, Жень, мне завтра рано вставать, поэтому я спать пойду. Кать! Катя! Ку! Ночи, Катя! Какой начал? Катя! И тут она очнулась. Ну, Катя! Алло, MF Kitchen! Я юморист. И тут она залетела на машину. Я, твоя мама звонит. Подними трубку. Так подними сам. Нужно больше общаться с тещей, Поговори. Да, Надежда Павловна, мы обязательно приедем в воскресенье, поможем вам на даче. Обязательно. Да, всего доброго. Всего доброго. До свидания. Да, обязательно сделаем. Да. Да, Надежда Павловна. Да, мы уже третий раз это обсуждаем. Я все прекрасно понял. Да. Угу. До свидания. Как ты разговариваешь? Детья не любят тёщу просто и вообще и терпеть не могут. С мамой. Ну ладно. Готово. Подписал тещу. Кто это? Да не важно. Слышь, ты проститутка, чтобы не звонила сюда больше, мразь! Мама? Вот и я не понимаю, как ты так можешь с мамой разговаривать? Вообще просто мать не уважает. Что? Ты меня не любишь! Почему? Мы никуда не ходим! Фильмы смотрим дома! Кушаем дома! Я развлекаться хочу! Окей, давай пойдем в кино! Не хочу в кино! Дочь говорит, ты меня не любишь. Зачем ей с папой куда-то ходить? Хорошо, тогда в ресторан давай пойдем. Да ты только и думаешь о том, чтобы пожрать. Слушай, что ты от меня хочешь, а? Я танцевать хочу. Клуб хочу. Ты знаешь, кто ходит в клуб? Кто? А ты проститут и етенки. Да ну, вы так с тобой познакомились. Да, точно. Если бы она не была бы, то не познакомились бы вообще бы с ней. Я танцевать с умею. Ну я тебя научу. Пойдем. Зацепила меня, наводила меня, наводила меня. Крутит. И буй. Ну чё, красотка, погнали в клуб? Да, да, да, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Всегда работает. Уморил и все. И можно дочку не везти никуда. Настивле. Я вообще первый раз на первое свидание, даже не знаю, с чего начать. У тебя же есть О Джей. Какое первое свидание? Что это? А тебя как зовут? Время! Оки а вы работаете? Я, короче, анзорчик, занимаюсь лабораториями делами. Там ученый, да, я вот там вот птичий помет. Время! Табаком, табаком. Время! Ученый с птичьим пометом просто. Вот мальчики, знакомитесь с девочками. Я в курсе, конфетка, к тебе или ко мне. А твоя мама так и будет Я мужчина. Ой, извините, пожалуйста. Я, я, извините, я просто... Леша стесняется, а я же мама, я ему подсказываю. Вы присмотритесь, он очень интересный молодой человек. Че, лупу даришь? Зачем да чупи озеры брал. Кто здесь плохая девочка? Не я. В конце концов, мне еще не 40 лет. А думал, шпагим. Можете заказать Макомбо. У нас более 540 вариантов. А давайте все. Все? Ну да, согласна. Давай. Вот эти плани надо. А кассир, кстати, ничего такой. В конце запала на, на кассира. КФС. все. Талантисны! Чёрт, сука! Ч, Чё, вторую обоставили, что ли? Да, не А что, двумя руками надо здороваться? 12, это разоль. Братан, все нормально? Ч ты делаешь? Ключи ищу. Ключи? Ну? на да. носках. Блядь, карман дырявый был, провалились а -а -а. Зарина что не здороваешься я? Слышь, давай один раз ударю, братан, на технику аккуратные, ебать На Все, давай, парчер mm -hmm. Вот так вот, ударил, ушел Сами разбирайтесь тут с машинами Ладно, Брат, как было? Нормально, вот машину себе ищу. Есть знакомый, кто машину продает. Машину что, купить хочешь, приделать какой суммы? Ну где-то 6-7 миллионов, привет. 6-7 миллионов, да? Не, нету, в интернете, посмотри, в интернете найдешь, да? Все, все, спасибо, брат, если что. Если что, имей в виду, все, все. Малик, массану, отлично, конечно. Что, купил машину? Да, купил? Да, что за машину? Вот лекций купил же. За сколько? За 9 лемов! За 9? Да? И у меня друг же точно такую же за 6 миллионов продает. Один в один такая же. Так он говорил, говорит, дай мне вариант, я хочу машину купить. Купил, на, е-мое. Он продает. 6 миллионов всего лишь просит. Пошел он отсюда. Бояк <музыка> Так, все, камера работает. Отлично. Спасибо, что согласилась сняться с Ваней Сейчас так тяжело девушку найти для Вани, это просто ужас. Короче, моя идея простая, проставили. Мы пара. Девушка парень. Мы с тобой поссорились. Я к тебе приезжаю домой. Задираюсь на три лет... И запрыгнул на него. Слушай, ну, было очень круто, конечно. Бесспорно. Ну давай завтра все-таки Вань снимем, Хорошо? Да, давай. Пойдем? А, Камеру. Да? Нормально, пойдем. Это и был Вайн. Просто Оператор вах. Просто Это и был Вайн. Ребят, у меня на груди начали расти волосы, поэтому я повзрослел. Ищу себе жену. Если есть девушки, которые богатые, красивые, умеющие готовить, пишите мне директ. Всех жду. Пишите ему в директ, господи, он вырос. А помните, в детстве по гаражам прыгали, и он был пухлый, не долетал, падал. А, а ты в детстве вместо жвачки смолу жевал. Все жевали. Не смешно. Дети, он в проигрывал всегда и просил, чтобы вернуть пахнет. А ты на Урале когда катался, у тебя ноги не доставали, и ты вот так через раму ездил. Они тоже, везда, ты знаешь, да? Да, То, что говорит Сека, просто никому не смешно. Как мои, как мои комментарии просто, никому не смешные. А помните, в детстве в туалет провалился? <связывая> Я пожалуйста. <что> в <связывая> А тебе твоя девушка изменяет. С ним. Это шутка. Оказывается, только он смеется, кто изменял. Нормальная шутка за сегодня, ему. Сюда где? Нормальная шутка только. Сынок, а ты мою кулинарную книжку брал? Да. А где закладка? Я паленый товар не беру. Зина, иди в жопу со своим арифлемом. Вова, нельзя пить сладкий чай. Сахар это зло. Ммм, ой, хорошо. Мм. Завтра на дачу бабушки бабушке приедем. Пора сажать. Дури, дури, сколько в тебе дури. Боже, как ты мог разбить бабушкину вазу? Что такого, что? Иди посмотри, это не менты? А то я коммуналку не оплатила. Люда, смотри, есть таблетка от головы. Тебе какую? Чтобы отпустила или накрыла? Сынок, я тут текстиков напекла. Иди ребятам раздай. Потом платно. О, косяк. Коля, почини косяк, пожалуйста, а то он разваливается, да. Ага. Сына, тебе там бабушка передала травку. Лечебная. Будем на зиму заваривать. Обычно, по-моему, куриц. Смотри, Шакоп. Короче, там вопрос, всего лишь в деньгах. Смотри, Шаков, короче, там вопросы скажу, всего лишь в деньгах. Ты деньги заливаешь, я это все делаю, понимаешь? Бизнес будет конкретно, прибыльный будет. Серьезный, говорю. Просто тебе нужен ответ. Да, да, нет, нет, и все. Если скажешь, нет, я не обижусь. Серьезно, я говорю. Просто скажи ответ свой. Да, да, нет, нет, и все. Ну нет. Нет, подожди. Нет, я говорю, ты скажи, свой ответ, да, да, или нет-нет. Потому что понимаешь, ты доказать не понимаешь. Ты скажи любой ответ. но только да. Нет, говорить не надо, только «да». Я не обижусь, просто человек скажи, если скажи все. Не надо, я там думал, что я обижусь, просто скажи да да нет нет и все. Запад, ты же сказал «да-да-нет-нет», нет. ну «нет» и все, что ты? Не, подожди, смотри, там, кажется, такой пустяна, да, который... Слушай, тебе еще раз говорю, «нет», что проблема? Кстати, это, курс буш? Да? Да все, да, я сюда. Обед, да, и вливание, да. Женщина! Ну что сидишь, кое расшеверились? Я видите чай, кофе по акции. Ну куда вы все вас сбивали? Куда? Куда? У меня оплата по картам, куда вы читать умеете? Садцака. Апошки красные, волосики жиденькие. На ту кассу проходите, говорю. Лариса, какая химочка хорошая. Ты тоже, знаешь, маленько сейчас отрастут, тоже пойду. Эффект мокрых волос хочу. Модница просто, просто модница. Продавщица. Молодой человек. Что как на выставке? Но берите хорошая пена для вас. Вечерний ноябрь очень хорошо берут. Факции. Я сказала, где бросил, там и ищи. Мать, не отвлекай. Я был всю ночь, туда иди. Позови меня с собой. Дружку, у меня обед. Милочка, я уже знаете, сколько здесь работает. Ты все не перерекайтесь, моя хорошая. Сдачу забыла! перегидрольная. Продавец хамка просто. Всем привет, с вами Логер, Димка Пимка, и сегодня у нас новый челлендж сделать из обычного деда супер суперкрутого деда, а вот и он. Падем! Ух <свят> <свят> ты, припич, <ты ж>, так <свят> пугаешь <свят> вечно <вещь за свят> меня. Первое, что нужно сделать, это качественно приодеть. <свят> да я вот ему а во мне даже в гроб не лягу. <свят> а теперь добавим нож. В чем, чем наделут, то положат. ...каксессуары. Спрашивать ты? не буду. эти на рынке купил, что ли? А сейчас немножко скиби -ди. Вот такие песни. Чтобы стать на максимум модным, нужно зачитать рэп. о Тридцать три-три Всем привет, я самый классный дед У меня трампункт, абонемент Каждый день с утра у меня болят ноги Шарку иду в аптеку по дороге На даче обычно сажаю картошку Потом ремонтирую стул и ножку Я старый И меня интересуют бабки Не те, что деньги А те, что подъезды вяжут в шапки, раунд Ёб ты, тыщи веник, скорее Деда интересуют бабки. У подъезда, неудивительно. Во, нормальный фильм. 250 рублей. Да, да. Да ну все, расслабься, Да? чай. И тут ворвался Амон просто. Да ладно, мы пошутили вставайте. Мы у вас квартира засаду, на ваших соседей устроим. Нам в кладике неохота сидит просто. Согласны? Ага. Ага. Проходите. А ОМОН, мы да всех положим да. на бетон ОМОН, лежите, мальчики Лежите, девочки ОМОН! Да он посуду за собой не моет Шляется по ночам, понимаешь? Ну, подруга, тут только разводиться Таких не изменить, я по себе знаю <связываю> Да ты, Леночка, не сы. Главное громче кричи <связываю> Слушай, а за что соседи то арестовывают? Да не, фильмы скачивали в сторону <связываю> Боится. Они тоже скачивают. Вот такая милиция смешная. Един далекие Гребаные мусора, ненавижу их. Здравствуйте, уважаемый блеститель порядка. Здравствуйте, предоставьте ваши документы. Здравствуйте, предоставьте вашей документ. Вы вчера пели? А вы не хотите узнать, ел ли я вчера, спал ли я вчера? А ну-ка, отдыхните. Вчера отдыхали? А твою жены спроси. <смех> ты о, Да ты хоть понимаешь, кого ты остановил, перхоть ментовская? Один звонок, один звонок, жди. <смех> Лё, папа, папа меня гонечник остановил. Приезжай, быстрее забери меня. Папа, хорошо. Ну всё, всё, конец тебе. Конец моей погоны. Ух, <смех> смотри, единорог. Причина остановки! Я говорю причина, останов... Я говорю причина остановки! Я говорю, причина остановки! Я говорю, причина остановки! Остановки, причина говорю! Да вы стоп, въехали! Я говорю, твоя причина остановки! Это моя причина остановки, а твоя причина остановки! Здравствуйте, Менской трогае! Денег нет! Сейчас его пути! Его сразу отпустили просто! Раз. Денег нету! Раз и уехал! Уважаемые родители, я приветствую вас. У нас на повестке дня два У нас не надо. У Люды такая бородка, пидора это самое, сисиская. Это Чапышникова сняла с себя полномочия председателя родительского комитета и отправлена на длительное лечение нервной системы. В наш класс нужно купить новые занавески. окна, шкафы, демонтаж, стены и потолки. В общем, сдаем по пять рублей. Сколько? Это грабил. На занавеске, видимо, во всей школе по пять тысяч. Я с собой только тысячи рублей. Не-не-не, я пошел. А это вряд ли. Снаружи наш человек держит дверь. Я случайно зашел. Что мне нужно сделать, чтобы уйти? Сдать пять тысяч рублей, и вы свободны. Это шантаж. Это школа жизни. Ладно, я деньги перевел. Вы свободны. Запишите за Милехина Тимофея. А у нас не учится такой мальчик? Как не учится? Это же школа 2105? Нет, это школа 0521. Верните деньги. Это невозможно, деньги уже потрачены. Но я же только что их перевел. И в эту же секунду были куплены занавески и стул. Что вы несете? Деньги верни, очка стоят. Я попрошу без рук, девочки, взять его. Помогите! Учителя сдачи не дают обратно. Ну что, ребята, ну спасибо большое, Тимати что-то снял просто, интересно. Я всех поздравляю и объявляю об официальном старте продаж чипсов лейс со вкусом Black Star Burger, а также Pepsi со вкусом Dark Vanilla. Все это на полках пятерочки. Егор, скажи что-нибудь. Егорка продуктами затарился. Это отличная идея, потому что свежее, чем тут, ты точно не найдешь. На связи, бро. Ну, точно не домой взял продуктов просто. Травы чипсы и кока-кола. Привет, бабулька! Привет, моя Ба, да, тут он, короче, пишет, что поцелуи и сжигают калории. Ну а что, считаю тебя толстой? Я живая! Так, грудь вперед. Я забралась. Вперед. А -а -а -а -а -а. Не плакать. Переходим а а Пиши ему, значит, ты такой красивый, а красивым надо размножаться. Нужно размножать, баба. Баба, он молчит. А сейчас? Баба, он все еще молчит. Так, ну все. Сейчас бабушка разберется. Что к чему? Я поняла. Сейчас. Это ты? Ну а ее тебе. Катюш, ну что там твой этот да, да, пацан? Позвонил мне, короче, не знаю, что говоришь, что нет, ко мне, ко мне окупился, и ты, господин, и бабушка, у нас будет движение. Ну, чмоки-чмоки, в каком виде движения? Приплывает русалочка к своему папе морскому владыке и говорит... Папа, папа, ужасные люди перерезали какое-то животное с веревкой и опустили в воду. Я перерезала веревку, пускай животное живет на волю. Молодец, молодец, дальше. Доброе тебе у меня сердечко. Только больше так никогда не делать. Потому что это не животное, а водолаз. Убила водолаза просто на смерть. Спасибо, что смотрели до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, хорошие комментарии, плохих не надо оставлять. Всем пока, всем до свидания, до завтра.